Первая качка. Ну Молодец. О, пошла. Вот, пошла. Сильно не крутить так на ТРД, надо. Ой, так ароматы. Ради этого вот, только стоит житель. Хотя бы. Сильнее крутится, сейчас рама становится. Вот лица соты. Вытаскивается желательно. Нагада, ушла их. Балдира. Там,